С 18 часов боевые действия под Мариуполем возобновились. Те немногие, кому все-таки удалось, вопреки всему, обходными путями вырваться из города, рассказали о происходящем нашему военкору Григорию Вдовину. Дорога на Мариуполь абсолютно пустынна. Лагерь МЧС развернут на безопасном расстоянии от линии фронта. Приготовленные автобусы стоят незадействованные. Гуманитарный коридор из Мариуполя организован строго в восточном направлении вдоль побережья моря, в сторону города Новоазовска и дальше в направлении России. Но проблема в том, что эта информация до людей не доходит. И об этом почти никто не знает. Всего 17 человек смогли покинуть Мариуполь, потому что случайно оказались снаружи кордонов националистов, в то время как население города по разным оценкам может достигать 400 тысяч человек. Эта семья выбиралась больше двух суток, ни о каких коридорах тогда никто не знал. Мы с семером были в одной комнате, в соседнюю попал снаряд. Все, мы схватили то, что было, из кирпичей повытаскивали, кто ботинок левый, кто правый. И убежали оттуда, убежали по берегу, куму побежали на коску. У кон, на коске спрятались, два дня там пробыли. Немножко боялась, Наши но волшебцы. сейчас уже не боюсь, потому что уже ничего не стреляют. Хоть в город другой успели переехать. Сейчас выехало всего несколько машин. Водителям сдерживать эмоции трудно, хотя и опасность уже позади. Да и остальным подбирать слова сложно. Там, там разрушен наш дом. Эти люди сближены к Новоазовску окраины. Дальше, как они рассказали, мосты взорваны. То есть основной части города выбраться в этом направлении невозможно. Им помогли уехать наступающие подразделения ДНР. Подожди, солдатики. Помогли нам еще. Машина их заводилась. Помогли, залили, вытолкали. И сказали, как ехать. Вы знали, что гуманитарный коридор есть? Нет. Нет. нет. вам никто, никто не ходил. Нет. Как вы выходили? Никак. А, сейчас, солдатики помогли. Нам даже не сказали. Уехали солдаты наши украинцы Взорвали мосты и все мы остались изолированы. Из эвакуироваться через гуманитарные коридоры хотели бы многие но городские власти заявили о том что процесс сорван и откладывается кроме того днем распространилась новость о чудовищном преступлении украинские националисты подорвали многоквартирный дом по адресу бульвар Мятиды 15 дробь 20 в подвале которого укрывались люди вы же представляете до какой степени люди отчаялись что они под э, огнем со своими детьми бегут с этого ада. Какими-то тропами пытались, находили возможность, потому что мы когда начинали с ними разговаривать, они говорят, что вся дорога заминирована, есть фугасы, все простреливается. Лагерь МЧС ДНР свою работу в сложившихся условиях продолжает. Силами МЧС ДНР был развернут пункт приема граждан, оказания помощи прибывающих с территории Украины. У нас мы готовы принять э, любое количество людей оказать им помощь у нас развернуты два модуля в которых тепло светло при необходимости будет оказано. Квалифицированная медицинская помощь. Аналогичная ситуация и у города Волноваха. По согласованным направлениям никто из мирного населения не вышел, хотя со стороны ДНР все было организовано согласно договоренностям. Украина продолжает использование живого щита. Страшные рассказы тех, кто сложил оружие мирных жителей приказывали убивать. Я говорю, ну вы понимаете, что ну, он не может военный быть метрового роста.